Ну, я вот в эту клинику уже хожу с 2010 года, там полный рот зубов повинял, 8 имплантов, лечил кое-какие зубы. В принципе, мне все нравится. Я вот лечусь у Ливана Грачевича Бабаяна, ну, вот, мне он хорошо делает все зубы, я очень доволен, потому что раньше я ходил в другие клиники, но не везде меня это устраивало, а здесь вот уже 6 лет хожу в эту клинику и доволен, друзьям своим советую. Хотел бы пожелать, ну, чтобы он оставался таким же профессионалом, как он есть. и есть, и радовал нас, больных, своей работой. Импланты МИС – это израильская система, я бы отнес эту систему к эконом-классу имплантов.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 одного, двух или какого-то участка зубов.